Привет, мои дорогие труженики Семейного фронта. В этом видео я расскажу и докажу, почему у мужчины нет шансов не вернуться к вам, если вы не совершаете роковых ошибок. Все о том, как вернуть мужчину, не наделать ошибок и сохранить семью, говорит психолог, специалист по возвращению бывших Дмитрий Норман. Давайте детально взглянем на причины, из-за которых мужчина будет вынужден вернуться к вам.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 Вроде бы бытует мнение, что мужчины, как правило, уходят к более красивым и молодым. Но моя практика доказывает обратное. Такие случаи не, не очень-то и частые. Часто ко мне обращаются клиентки, когда мужчины уходят их сильно менее привлекательным, чем их бывшие женщины, и более отрицательным, пьющим, гулящим, проблемным и тому подобное. Я объясню, почему так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 Второе. Мужчина выходит из отношений на основании двух иллюзий. Первое. Моя женщина монстр. И вторая, Я ухожу в новую счастливую жизнь к женщине, которую искал так долго. Над созданием первой иллюзии ваш мужчина работал планомерно несколько месяцев до того момента, когда объявил, что уходит от вас. Это ему нужно было для того, чтобы получить моральное право выйти из этих отношений.